Хочу показать вам небольшой процесс работы над портретом. Это портрет кошечки Йоши. Я его рисовала для заказчицы из Канады. Сейчас у нее находится этот портрет. У нее несколько кошек и вот Йоши в том числе. Сейчас она уже более взрослая. Тогда она была прям такой малышкой. У меня это бумага пастельмат, Размер небольшой, порядка 20 на 30, либо 21 на 30. Я его потом немного подрезала. И сначала я делаю фон, здесь я использовала бумагу довольно светящуюся, она мне подошла и для фона, добавлять немножечко такого теплого оттенка и для самой кошки тоже, это было довольно удобно, поэтому после того, как я сделала фон, я начинаю прорисовку с верхней части. Сначала я рисую обычно ушки, практически всегда так делаю, здесь многослойная техника, понятно, от более дальних слоев вот так вот постепенно к ближним я перемещаюсь и оттенок довольно непростой кажется что вроде бы просто такой шоколадный оттенок но на деле много разных сочетаний здесь есть и бордовые и коричневые где-то более холодные более теплые блики опять же да с таким холодным переливом но если на коричневый добавлять белый то будет как раз такой холодный оттенок появляться Глаза желтые, немножечко уходящие в такой в янтарный и зеленый, тоже довольно непростые по цвету, потому что оттеночков там, различных довольно много. У меня сначала она, видите, получилось как будто смотрит немножко наверх, потом я, насколько помню, это корректировала. Если там, буквально плюс-минус полмиллиметра мы добавляем блики в одну-другую в другую сторону, то взгляд тоже может поменяться. И здесь было много оттенков карандашей светлых, таких нежных пастельных по цвету, розоватых, бежеватых, которые вот так вот приглаживают шерстку. Поэтому первый слой у меня был карандашный, изображение небольшое, поэтому и карандашом я делала первые слои. Если там кошка, либо питомец размером побольше, я бывает закрашиваю мелком, потом уже карандашиками. Здесь преимущественно вся работа была с карандашами. Несколько слоев вот так рисовала шерстка, на грудке были больше желтоватых, золотистых, таких даже рыжих оттенков я туда добавляла. И очень важно прорисовывать на самом деле ноги, лапы, подушечки пальцев у кошек, у которых шерсти немного. Они довольно интересно выглядят и тоже должны быть хорошо прорисованы. И вот получилась такая шоколадно-бордовая кошечка, очень хороший портрет, мне он нравится, мне кажется такой вот очень миниатюрный и приятный он получился. Спасибо большое за внимание, надеюсь такое небольшое видео было интересно.